Сегодня, ребята, мы будем с вами тестировать новый клей. Я купила это клей Мальмент Столяр ПВА, универсальный. И будем пробовать делать из него лизунов. Для начала сделаем самый простой рецепт. Это когда мы соединяем клей и непосредственно загуститель. У меня в данном случае будет сегодня петраборат матрии Давайте же... Сначала возьмем тарелочку, в которой будем замешивать наш лизун. И начинаем наливать сюда клей. Думаю, этого количества будет достаточно. Теперь нам потребуется ложечка для того, чтобы размешать наш клей. И теперь мы будем добавлять понемножку наш загуститель. еще немножко добавим и вот да у нас по моему получается наш лизунчик теперь все тщательно нам надо размешать для данного одной массы и получится у нас с вами Лизун, я надеюсь. Это из клея, момент столяр ПВА универсального у нас получился вот такой вот интересная масса. Она больше похожа на резину. Я прям конкретно не могу ее назвать лизуном. Но она тянется. Ну, конечно, рвется. И как-то больше похож на мячик по прыгун, если честно. По своей консистенции сейчас я Попробую его скатать, чтобы вам наглядно показать. Вот такой вот шарик можно из него катать. И он действительно похож прям на попрыгу Очень сильно. Это мы, мы сделали из двух ингредиентов. Из загустителя, это натрия и самого клея. Так что пока могу сказать, что если вы хотите сделать какую-то резиновую игрушку, то этот клей, в принципе, можно использовать. Даже вот он растягивается. Не знаю, может быть он полежит несколько дней, и станет более эластичным. Но сейчас вы вот видите, вот растягивается такую резиновую желачку. Так что вот такой вот у нас сегодня получился эксперимент из этого клея. Решайте сами, получился слайд.